Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я рад приветствовать всех участников Международной научно-практической конференции «Русский язык и литература в поликультурном мире». Данная конференция имеет для нас особое значение по нескольким причинам. Во-первых, она проходит в рамках программы делового, образовательного и научного сотрудничества между Казанского федерального университета и Ферганским государственным университетом. И хотя программа эта по меркам современным была совершенно недавно, тем не менее, как показывает опыт, она оказалась вполне эффективным проектом в стратегии развития двух больших вузов. Во-вторых... Проекты такого рода, безусловно, способствуют углублению межгосударственных отношений, в данном случае, между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Создают твердую почву для экономического, социального и культурно-образовательного развития двух государств. Сегодня Республика Узбекистан – одна из ведущих стран Среднеазиатского региона. Когда-то мы все жили в одной большой стране. Отрадно, что сейчас наши отношения вышли на новый уровень взаимовыгодных связей и продуктивного сотрудничества, способствует формированию общего научно-образовательного пространства. В-третьих, и это нужно подчеркнуть и выделить, всех нас объединяет и сплачивает русский язык и русская литература. Русский язык был и остается важнейшим средством межкультурного общения, коммуникации людей, принадлежащих к разным национальностям и расам, исповедующих разные вероучения. Русская литература, в свою очередь, была и остается формой приобщения людей к высшим духовным ценностям, без которых невозможно говорить о человеке в самом высоком значении этого слова. Это глубоко осознают ученые Казанского университета, в котором традиционно самое пристальное внимание уделяется развитию социогуманитарной сферы, области знания человека, человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности. В Казанском федеральном университете получают образование учащиеся из самых разных стран и регионов мира – Азии, Африки, Европы, Америки. По сути, у нас в университете создана уникальная поликультурная среда, которую мы чрезвычайно дорожим. Наш город Казань – столица республики Татарстан, также исторически и географически является поликультурным городом. В нем мирно уживаются разные народы с их особой культурой – русские, татары, евреи, чуваши, удмурцы, марийцы и многие другие этносы. Нас всех объединяет любовь к русскому языку и русской литературе. С этой точки зрения крайне важно понять, какими инновационными методами и технологиями следует преподавать русский язык и литературу в вузах и средних школах, чтобы сам процесс обучения русскому языку и литературе людей самых различных национальностей превратился в увлекательное, интересное и высокопродуктивное дело». Одна из задач проводимой научно-практической конференции – ответить на этот педагогически насущный и методически актуальный вопрос. Для меня большая честь приветствовать всех участников конференции – преподавателей вузов, научных сотрудников, педагогов школьного и дошкольного образования, студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов – Выражая вам благодарность за то, что нашли время, чтобы принять участие в этом представительном форуме, надеюсь, что проведение данной конференции в стенах университета станет традиционным, желая конструктивных дискуссий, положительных эмоций и, конечно же, новых достижений.